Эта схема позволяет коротким нажатием на звонковую кнопку. Включить нагревательный или охладительный элемент в зависимости от того, что вам надо. У нас это лампочка. При помощи РВУ-16 регулировать время работы, а при помощи ТР-16 регулировать температуру. Данная схема состоит из автоматического выключателя. Роле времени РВУ-16, терморегулятора ТР-16 и звонковой кнопки. С помощью этих приборов можно управлять активной нагрузкой до 3 кВт. Если нагрузка больше 3 кВт или трехфазная, то надо использовать контактор. Так как у РВУ-16 и ТР-16 контакты управления сухие, то напряжение управляющей катушки контактора может отличаться от питающего напряжения 220 вольт. Как это работает? Включаем автоматический выключатель и подаем питание на приборы. Настраиваем время работы. У нас это будет 35 секунд. Нажимаем и удерживаем кнопочку «Стрелочка вниз». Стрелочкой вверх устанавливаем цифру «3». Стрелочкой в бок кнопочкой меняем разряд, устанавливаем цифру «5». Еще раз меняем разряд еще раз меняем минуты нам надо установить секунды зафиксировали у нас получилось время работы 35 секунд теперь надо выбрать программу для нашей задачи подходит программа номер один нажимаем и удерживаем кнопочку стрелочка в бок можем менять программы так как нам нужна программа 1, фиксируем. С программированием таймера RUU16 закончили. Теперь надо запрограммировать терморегулятор TR16. Программируем верхнюю границу 25 градусов, нижнюю границу 23 градуса и режим нагрева. Нажимаем и удерживаем кнопочку стрелочка вверх. Замигали циферки. Устанавливаем 25 градусов. Установили. Зафиксировали. Теперь надо установить нижнюю границу. Нажали и удержали кнопочку «Стрелочка вниз». Замигали циферки. Устанавливаем 23 градуса. Зафиксировали. Теперь надо выбрать режим работы. Нажали и удержали кнопочку «В». Зафиксировали. Можем менять, нам надо режим нагрева, зафиксировали. Теперь, когда программирование приборов закончено, нажимаем на звонковую кнопку. Таймер ИРВУ-16 начал отсчет, а терморегулятор ТР-16 начал регулировать температуру. В пределах 23-25 градусов. Отсчитав 35 секунд в нашем случае Время можно установить и больше, к примеру 1 час Нагревательный или охладительный элемент не включится Пока мы еще раз не нажмем на звонковую кнопку Нажали Очень интересный момент Если нажать на звонковую кнопку при работе тайм Таймер IRMU-16 остановится и тем самым отключит питание охладительного или нагревательного элемента. И не включит его, пока мы еще раз не нажмем на кнопку. При нажатии время обнулится и таймер начнет отчет времени повторно.